Ветер свободы Именно он раздувает страсти огонь Страстно и жарко Но ветер свободы ведет за собой Не предавай, на месте не стой Живи, что есть силы А если чувствуешь скуку и боль, ты застыла Не дует ветер, не горит огонь и танец не твой, замерзший пустой. Прислушайся, твоя страсть еще дышит. Сбрось лишнее, освободи природу. Бойся анархии, а не свободы. Границы разумные, ограничения клетка. Да, ты замерзла, но это не повод быть купленной девкой. Деньги, статусы, модные вещи, поездки, банкеты. Сколько все это стоит, если радости нету? Природная страсть восстает против силы дракона, против жадности, лень, тщеславия, против тупых разговоров. Если надеешься на себя и веришь в Бога, скажи, меня не купить, и золото станет дорогой. Беги навстречу, энергия жизни вольется в тему. Признайся, ты ведь хотела. Не бойся желаний, смотри в глаза. Ты имеешь право сказать, да, я хочу, а потом передумать и отказать. Потому что ты женщина, яркая, страстная. Все мы прекрасно, что живешь по волне, Нету желания, ждешь, Двигаешься к себе, А потом себя отпускаешь, Лети. Лети. Слава ему ты спокойно ответишь, Прости. С тобой только сильному по пути. В тебе яркость и дикость природы. Скажи себе, я свободна.